Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Мои одноклассники распускают грязные слухи обо мне. У меня такое ощущение, что одноклассники для этого и созданы. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Если одноклассники будут нападать, их просто переведут в другой мир. Иной. Шутка. Считаем. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам... А, все, начинаем смотреть! Всем привет! Я Кайли, и мне 16. <свист> вы замечали, что многие взрослые запрещают своим детям все на свете? Они говорят, как им одеваться, какую слушать музыку и с кем дружить. Но разве это правильно? Что ж, я хочу рассказать вам свою историю. И вы поймете, что эта проблема даже больше, чем кажется. Мы с моей младшей сестрой Марго были самыми обычными подростками одевались в стильные шмотки, красили волосы в яркие цвета и делали срывной макияж. Ну а что в этом такого? Почти все ребята из нашей школы были такими же. Вот только маму наш внешний вид сильно расстраивал. Она считала, что мы ведем себя слишком вызывающе и должны быть поскромнее. Просто она ничего не понимала в современных трендах. Ха, несколько раз она пыталась бороться с нами, но это было бесполезно. А уж после того, как я завела себе паука-птица-еда по Капец! кличке Густав, она окончательно махнула на меня рукой. Но однажды у нас в семье произошли маленькие неприятности, Какие? и нам пришлось переехать в другой город. Это был совсем крошечный городок на краю штата. Мы сняли дом, и мама стала подыскивать для нас Марго школу. Наши новые соседи рассказали ей, что неподалеку есть чудесная школа, которую хвалили все родители. И Естественно, недолго думая, мама отвела нас туда. Ура! Какая секси-мама! эта школа действительно была необыкновенной. Фига, три я таких никогда раньше не видела. Вау. Здесь была идеальная чистота школа и порядок. Мечты. Никто из учеников не бегал по коридорам, не кричал и не выяснял отношения. Они очень скучно одевались и вели себя как ботаники. Пока не появились вы. Целая школа ботаников! У -у -у! Разве такое может быть? Вот и я удивилась. Не может быть, чтобы здесь не было ни одного хулигана. Нас встретила директор этой школы, миссис рэчет Увидев нас с Марго, она сначала удивилась, но потом улыбнулась и познакомилась с нами. Это была очень открытая и внимательная женщина. которая выслушала нашу маму и сразу сказала, что берет нас с сестрой в свою школу. Не переживайте, мисс, я сделаю из ваших девочек настоящую Жану. леди, добавила она. О -о. Что она имела в виду? Мне волосы синие не себе, придется перекрасить. Но наша мама Жаль. была на седьмом небе отчасти. Мама, что-то. И школа, и директор, и ее обещания. Надеюсь, здесь вы бросите свои нелепые привычки и станете нормальными, сказала она нам. С На следующий день Чё мы проснулись с Марго, надели свои самые сумасшедшие а? наряды, сделали макияж и отправились в новую школу. Я даже взяла с собой Густава. Не чтобы надо не было Густава не скучно было брать в первый работу первый же день, день все в школе удивленно рассматривали нас и шептались у нас за спиной. А -а -а, Конечно, такие мы яркие. выглядели с на фоне остальных, аккуратно одетых ребят. И я пыталась объяснить, Ничего себе, это. Ничего нет плохого в том, выгляжу, чтобы зачем в на паука. Но меня, кажется, не поняли. Я решила просто не обращать внимания на удивленные взгляды и заниматься своими делами. На перемене я встретила Марго. И она рассказала, что у нее уже появилась подруга в новой школе. В общем, все шло не так уж и плохо. Да. Не обращая внимания на то, что тут все были как Классные зуби, труцы. новая школа мне понравилась. Конечно, тут были и странности. Какие? Например, раз в неделю в школе проходили какие-то общие собрания. На них все ученики собирались Секта. в большом зале. А директор, миссис Рэчет, долго и нудно рассказывала им... Как хорошо быть прирежными и аккуратными. Не люблю это. От ее монотонного голоса я была готова уснуть. Выносить ее речь было просто невозможно. Но остальные ученики этого как будто не замечали и, не отрываясь, слушали ее, открыв рот. Да что с ними не так? Да потому что как будто под гипнозом и стала прямо посреди собрания и ушла. Я видела, как миссис Редчика с недовольством посмотрела мне вслед. Но с меня хватит этих занудных нравоучений. Моя сестра осталась же сидеть рядом со своей новой подругой и слушать речь директора. А на следующий день началось. Когда я пришла в школу, то сразу заметила, что остальные ребята как-то странно на меня смотрят. Как? Они как будто опасались меня. И да так И еще есть. больше шептаться... Люди всегда боятся того, чего не могут понять. Вместо того, чтобы разобраться, что это, почему это, и принять это, они начинают бояться, а и то и задирать тебя. Глупый. И спиной. Когда Угливые я заходила в класс, пинчеры. все замолкали при виде меня, хотя только что бурно что-то обсуждали. Тебя потому что мне обсуждали. Мне это не понравилось, но я ничего не могла сделать. А когда после уроков я шла по коридору, то вдруг услышала, как кто-то из учеников шепотом сказал мне вслед. «Все говорят, что новенькая просто больная. Это уже было обидно. Про меня начали распространять сплетни». И случилось это сразу после того, как я ушла с их скучного собрания». Это было неспроста. Дома я не выдержала и рассказала маме, что новая школа оказалась не такой уж и замечательной. Меня в ней, кажется, не приняли. Но мама меня почему-то не поддержала, а ответила, а ты будь как все, Кайли. Одевайся, вот, именно какой это стой быть как и все. Ты так же. Меня Фу, это... Фу! Я понимаю, меня бы тоже это взбесило. В смысле, будь как все, если я индивидуально. Господи Боже! Люди, которые, как все, они тоже нужны. Но если ты другая, ты не обязана подстраиваться под тех, как все. Это не означает, что быть как все, это вот хорошо. Формула успеха, формула может быть спокойной жизни. Но не формула счастья никак. Формула счастья заключается в том, чтобы со смелостью, отважностью проявлять себя так, как... Тебе это хочется. Только тогда ты сможешь жить в гармонии и в счастье и в самой собой и с окружающими. Если кого-то что-то не устраивает, можете переехать в другую страну. Все, у меня синий волосы, яркий макияж и паук. Я ответила маме, что не собираюсь подстраиваться под окружающих и хочу оставаться собой. У меня как-то с мамой тоже был такой один разговор. Не один, а их было миллион. Когда ты станешь нормальным человеком? Ой, как тяжело тебе придется в жизни. Правда? У меня есть розовое кресло, моя жизнь удалась. Между прочим. И офигенные стрелочки. И сегодня еще пойду гулять с ними. И мне пофиг будет, что все на меня пялятся. Я решила, что не буду сдаваться. Фирменные, и потому что. Еще ну кого что такое, таких, настоящая у кого нет такие, сколько На следующий день я специально вела себя в школе очень вызывающе. Громко смеялась, бегала по коридорам и написала на доске в классе глупую на смешную надпись. Остальные ребята в шоке следили за мной и опасливо перешептывались. Трусы, но я была пинчеры. особо довольна. Никто не может заставить меня быть тем, кем я не хочу. Радовалась я рано. Отношение ко мне после этого испортилось окончательно. Со мной никто не разговаривал. Да и хрен все отсаживались с ними. от меня в столовой и даже учить. Если ты личность, если ты супериндивидуальный, если ты супер необычно, твой путь это одиночество. Прими это иди по нему с города поднятой головой. Тебе не нужен никто, потому что все, что тебе нужно, уже есть внутри тебя. Это процентов. Просто ты должна. Научиться дружить с тем, что есть внутри, а не с ними со всеми. Они тебя не поймут, они только будут тебя переделывать, осуждать, смеяться, ломать. Не сдумай. Если тебе нравится фиолетово-зелено-фиолетовый бордово-красноглазые волосы, все, что захочешь, все, что захочешь, только счастлива, будь я тебя прошу. Все больше нет цели. Нет цели больше. На всех остальных плевать. Смотрели на меня коса, и я все никак не могла понять, что с ними со всеми не так. Почему никто не хочет вести себя, как обычный нормальный подросток? Все вокруг были словно роботы, послушные и аккуратные. Фу. А потом на одной из перемен я вдруг увидела свою сестру. Но что это с ней? Я даже не узнала сразу мою Марго. Она отмыла всю краску со своих волос. Она поддалась. Убрала макияж с лица, вынула весь пирсинг и оделась так, как все вокруг. Я не могла поверить своим глазам, поэтому Всё, я тоже схватила сестру за руку и завела за угол. «Марго, что с тобой? Привет. Почему ты так выглядишь?» Удивленно спросила я сестру, но она ответила, что с ней все в порядке. Ей так удобно, и вообще она теперь хочет быть правильной и аккуратной. «Миссис Рэтчет говорит, что тебе тоже пора стать другой», — весело сказала Марго. «Мне стало страшно. Мама. Это была уже не моя сестра». С ней что-то случилось, и она изменилась. И в этом точно была замешана директор школы. Да кто это такая, миссис Рэчет? Я должна была выяснить, ведь она добралась уже до моей сестры. Пипец. Я нашла компьютер и стала копаться в интернете в поисках хоть какой-то информации о ней. Сначала ничего не попадалось. такая? Директора не было ни в одной из социальных сетей. Но потом я совершенно случайно нашла одну научную статью, и узнала, что раньше миссис Рэчид была ученым в области психиатрии. Вот оно Она проводила оно научные чё. эксперименты, связанные с гипнозом. И Гипноз. Даже Я так и подумала. В этой Знаете, есть такие люди, которые, может, мы видели такой фильм, как же он называется? Беги, что-то такое. Там телка стукала по кружечке вилочкой, ложечкой, и все замирали. Все, она могла с ними делать все, что угодно. Так вот, в чем дело. Директор просто загипнотизировала всю школу. Недаром все ученики слушали ее с открытыми ртами, а я чуть не заснула. Миссис Рэтчел сделала из своих учеников У тебя настоящих иммунитет. зомби. Я решила им, что нельзя плохо себя вести и нужно хорошо учиться. Но ведь это неправильно. Так нельзя. Каждый должен быть свободен и поступать так, как ему хочется. Я должна была срочно прекратить это. Поэтому я выбежала в коридор, стала останавливать ребят и рассказывать, что им промыли мозги, и они не должны вести себя так. Но меня никто не слушал, и все лишь сочувственно улыбались. «Ты действительно больна и должна стать такой, как все», — слышала я в свой адрес. «Я была нормальной, и я это знала! Я решила рассказать все маме и бросилась бежать домой!» Но возле самого выхода <з Nove fica PigÉlamourth> я неожиданно столкнулась... Как вы думаете, вы не зомбируют нашу яркую звездочку? Сначала я испугалась, но потом набралась смелости и сказала, «Я все про вас знаю и расскажу всем, что вы сделали с учениками». Как вдруг директор рассмеялась и ответила, что об этом и так все знают. Более того, родители всех учеников довольны, что их дети стали послушными и тянутся к знаниям. О -о -о. Они занимаются ерундой. Но ведь так нельзя! Подавляет а личность. Же, как же свобода, да. спросила я. Миссис рэчит опять усмехнулась и ответила, что детям вообще нельзя давать свободу. Они должны делать только то, что им говорят взрослые. Только так из них вырастут хорошие люди. Ничего, Кайли, скоро ты станешь такой же, как и все. И ты скажешь забудешь. мне спасибо, добавила директор и ушла в свой кабинет. И снова бросилась бежать. Я надеялась, что когда мама услышит мой рассказ, то заберет нас сестрой из этой чудовищной школы. Но вдруг я задумалась и остановилась на полпути. Если мама в курсе... И сейчас я поняла, что беседа с мамой ничего не даст. Не даст. Она рада, что Марго стала такой, как она и хотела. И, конечно, будет на стороне директора. Я осталась одна. Все они теперь были против меня, и мне больше некому обратиться. А как думаете, кто в моей истории прав? Я или миссис Ретчет с ее взглядами? Напишите в комментариях, неужели дети совершают лишь глупые поступки и должны во всем слушаться старших? Пишите свое мнение в комментариях, я считаю, что у каждого есть свобода воли. Вот так, я за это. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята, надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!